В этом видео расскажу о том, как дышать во время пения. Это будет очень короткое видео, и я рекомендую вам не зацикливаться сильно на дыхании. Да, выполнять все упражнения, все рекомендации, но не думайте, что если вы будете идеально выполнять все дыхательные упражнения, то вы автоматически будете хорошо и правильно петь. Упражнения на дыхание нам нужны для двух моментов. Первый момент это разогрев голоса перед основной тренировкой, и второй, Второй момент это прокачка вокальной выносливости. Итак, как же правильно дышать? На ваших тренировках, уроках я рекомендую делать вдох носом а не ртом из гигиенических соображений. Конечно, когда артисты уже поют на сцене, они используют смешанный тип дыхания, то есть делают вдох и носом, и ртом. Если вы делаете упражнение на дыхание, сидя, то вы можете это делать, но обязательно с прямой спиной, то есть сидеть скрюченными нельзя. Но лучше, конечно же, выполнять упражнение стоя. И теперь, куда мы делаем вдох? Мы делаем вдох в нижние ребра и вниз живота. То есть, когда вы вдыхаете, вы условно как шарик немножечко раздуваетесь. Но, опять-таки, важное слово, немножечко. Попробуйте сделать вдох, и вот в живот, в нижние ребра у вас воздух пошел. То есть, вы немножечко увеличились в размере на выдохе, наоборот, вы уменьшились. То есть, визуализируйте себе шарик. Это самое главное. Дальше, что не нужно точно делать, это Поднимать плечи, использовать ключичный тип дыхания, э, грудной тип дыхания, дышать грудью. Этот тип дыхания является поверхностным, и таким образом вам не будет хватать воздуха, вы не сможете его контролировать. По большому счету, это вот вся основная информация. Если вы до этого момента не дышали животом, то вам потребуется какое-то время научиться это делать. Старайтесь несколько раз в день вспоминать об этом и контролировать дыхание животом. То есть введите это вообще в привычку и переучивайте свой организм. Еще один важный момент. Не старайтесь набрать много воздуха в надежде, что чем больше воздуха вы наберете, тем на более долгую музыкальную фразу вам его хватит. Это не работает. Сработает на все с точностью да наоборот вы наберете много воздуха и у организма будет огромное желание как можно быстрее от него избавиться и скорее всего вот эту основную массу воздуха вы отдадите на первые несколько секунд вашего пения а наконец фразы вам уже его не хватит то есть важно учиться не вдохнуть как можно больше воздуха а то количество воздуха которое у вас есть распределить по всей длине вашей музыкальной фразы вот такая у вас должна быть основная, главная задача. И помните, дыхание это естественный процесс. Пусть оно помогает вам в процессе пения, а не отвлекает и не забирает все внимание на себя. Поэтому выполняйте мои рекомендации и далее вы сможете сделать ваши первые упражнения на дыхание и почувствовать, как это происходит.